Уважаемые коллеги, для того, чтобы каждый из нас зарабатывал как можно больше в программе лояльности «Лови кэшбэк», необходимо сделать так, чтобы люди больше тратили по карточке, которую вы получили бесплатно. Значит, понятно, что есть покупки в магазинах за бензин, за керосин и так далее. И вот вы видите, что у нас здесь есть Норма покупки необходимо на 10 тысяч рублей каждый месяц покупать. Ну, на самом деле люди больше покупают, но чтобы увеличить этот чек, необходимо показать людям, что можно это сделать за счет платежей за коммунальные услуги. Вот в частности, товарищество собственников жилья, либо там какая-то управляющая компания. Все это, оказывается, учитывается в общий зачет для объема. А вам с этого объема начисляется определенный процент так называемый транзакционный кэшбэк. И согласитесь, если ваши люди ровно на 10 тысяч покупают, то транзакционный кэшбэк один. Если здесь цифра будет не 3 тысячи, а допустим, вот я показываю, это плановая покупка должна быть, ну, всего в течение месяца купить надо, для того, чтобы получать от структуры деньги, да. Некоторые так и будут выгребать 10 тысяч. А надо людям показать, что пользоваться этой карточкой нужно постоянно и как можно больше покупать. Вот смотрите, Сегодня у нас 9 число, я просто сделал скриншоты, и вот я решил заплатить через карточку банка Акбарс, ну вот эту которая у нас есть, ловый кэшбэк, за товарища собственников жилья. Мне пришел счет, Сбербанк. я переписал эти цифры, там реквизиты, ну то есть я платил через банк Акбарс с карточки. Вот, и как это получилось? Вот смотрите, Сегодня у нас 9 января, у меня на, на покуп, покуп, покупки составили 3 700 товары там всякие разные, да, ну, то есть, естественно, я это выполнил, 10 тысяч больше, вот, при этом, обратите внимание, что учитывается и норма покупок, 5000 это те, именно товары, именно то, что в магазине покупается, то есть, две нормы, 5000 это товары, а 10 тысяч это товары и услуги, вот, примерно так. Ну, тут надо разобраться, за, за что не, не платится кэшбэк. Это вот, допустим, переводы туда-сюда, между собой, между кем-то за, за переводы не платится. Понятно, да? Вот. На сегодняшний день у меня текущая активность 3.700 в рублях. Надо 10, чтобы было больше 10 да, желательно. И вот здесь покупки такие-то. И вот я решил оплатить ТСЖ. Сумма 7.760. Значит, я через банк акбарс с карточки перевел эти деньги по реквизитам товарища собственников жилья у вас это может быть управляющая компания или еще как или там кооператив все что угодно вот там в банке разберетесь ага. это было вот время в 2051 ну и естественно смотрю когда это учтется и вот когда я зашел ну Я смотрел чаще, там, через полчаса смотрел, там, через 40 минут, и вот прошел час, почти час прошел, вот видите, 8.21 платеж пошел, а банк все это пересчитал в течение часа, поэтому надо подождать. Вот видите, 21.59, ну прошел чуть больше часа, и вы видите, что в зачет мне эти 7000 засчитались, 7700, видите. И при плановой покупке 10 тысяч на 9 число, то есть третья часть месяца прошла, я уже, вып... я уже перевыполнил этот план для того, чтобы получить комиссионное вознаграждение от тех людей, которые точно так же оплачивают товары и услуги. Вот видите, вот, и время здесь есть, видите, в 21.18, ну, в 21, так скажем, еще вот когда я заплатил, банку нужно время, чтобы обработать эти платежи. Это мгновенно не происходит. И вот в течение часа он мне это дело пересчитал, и было 80 стало 11500. То есть, норму покупок я выполнил. Ну и дальше вот оставшиеся там сколько, 3500 в течение еще 23 еще недели, я уж худо-бедно, конечно, потрачу, потому что мне все равно надо ходить в магазин покупать продукты питания. Там еще что-то покупать, да, еще свет оплачивать нужно, это тоже в зачет может пойти. Поэтому для того, чтобы каждый из нас зарабатывал как можно больше, необходимо людям это показать. Ну, им нужно довести, что за счет коммунальных услуг вы можете увеличить чеки друг друга. Понятно, что вам с этого кэшбэка никакого не будет, и мне тоже. Но, тем не менее, я выполнил норму, а там по условиям бизнес-плана, маркетинг-плана, почитайте, что проценты тоже, насколько я помню, зависят от того, насколько человек покупает. Либо на 10 тысяч, либо на 50. Ну, я сейчас не помню, но это вы посмотрите в маркетинг-плане. То, то, то есть, это тоже учитывается. В качестве итога, для того, чтобы мы все больше получали денег, зарабатывали, необходимо, чтобы каждый из нас все платежи, а буквально все платежи делал по карточке Лови Кэшбэк. Ну вот, на этом я заканчиваю. Вот я вам просто еще раз показываю. Было 3 700, вот, при норме покупок, минимальная норма покупок для того, чтобы получать вознаграждение от сети, надо на 10 тысяч купить. Купить чего-нибудь. У меня было 3 700, и, ну да, вот я, за счет, вот я вернул это все. Было 3 700, и за счет оплаты коммунальных услуг я выполнил норму активности, так скажем. Вот активность, видите, текущая активность у меня уже перевыполнена. И еще три недели я как-нибудь уж на 3000 там на покупаю чего-нибудь. Ну вот такая вот история. Удачи вам, до свидания. Да, чуть не забыл. Самое приятное оказалось, знаете, что что вот я переводил 7722 рубля. Комиссия за перевод денег здесь составляет полпроцента. В том банке, в котором я платил всю жизнь, там комиссия 1 процент. Я не буду называть этот банк, потому что все его ругают. Ну как кто-то хвалит, кто-то ругает, но вот там комиссия. Вот я все время платил за ТСЖ, и там комиссию брали 1%. Вот сколько лет уже, 20 лет платил, и комиссию берут 1%. А здесь полпроцента, вот видите, комиссия. Это же выгодно. Вроде как смешно, 38 рублей. Ну а почему, зачем платить лишние деньги в два раза больше за перевод каким-то другим банкам, когда в этом банке это в два раза меньше комиссии. Понимаете? Это же деньги, их надо считать. 38 рублей. Ну, а почему бы и нет? За 38 рублей бутылку хлеба можно купить. <смех> Булку хлеба, извините. Или там батоны, что, -то. Понимаете, да? Еще раз говорю. Через этот банк Акбарс по нашей карточке ловый Кэшбэк комиссия за перевод денег по коммунальным услугам, может быть и за другие, всего полпроцента. Во всех других банках, ну то, что я видел, там комиссию берут один процент. Это выгодно пользоваться нашей карточкой. Так что удачи вам. Подключайтесь скорее.